Здравствуйте, уважаемые. Ну что ж, самое время приготовить последнюю из всех возможных и существующих у увелковских коробочек. И это паста. Песто. Паста. Песто от увелки. Коробочки. Соус. Давай посмотрим, что это из себя представляет. Соус-песто в комплекте. Паста. Бери. Информацию изучим быстренько, короче. Как всегда, весь секрет в соусе, говорят, они твердые сорта пшеницы, этому мы уже не сомневаемся, потому что далеко не одну Увелковскую пасту в коробочке мы приготовили. Кстати, ссылочки на них будут выползать периодически вот здесь, и все Увелковские коробочки будут в описании. Переходите, смотрите, пока что я чувствую... Чувствуется палец в жопе, все остальное ощущается. Ну что будет, что-то хорошее. Впервые готовим, но по опыту предыдущих коробочек думаю будет все топчик. Итак, нам предлагают дополнительно сразу же на лицевой стороне для трех-четырех порций взять 200 грамм куриного филе, 100 грамм молока или сливок, 100 грамм томатов черри и украсить это все сырком и кедровыми орехами. Дальше ловим информацию подробный рецепт. это очень всегда хорошо у Вилки, этим она нас цепляет. Массанетто макарон 250 ага, массанетто соус 90 ага. Указан, указан номер телефона горячей линии, адрес почты, на которую можно оставлять свои пожелания, просьбы, претензии и все остальное. Любимый то и другое, ставь лайк, если любишь звонить на горячую линию. Ну естественно состав, давайте каблизим из Состав изделий коронавизм четвертый пшеницы группа Авышего сорта перерифленный. Соус на основе растительных масел, соус-песто. А это вода, масло посолнечная, афинированная, дизелированная, уксус, пиртовой, фруктоза, сок, запуститель, сантовая камедь Е1442, гуарановая камень, фруктоза, там была ударная масла, оливковое, не рафинированное, базилик, петрушка, сыры в том числе сыр помизал, хуже, соусе, это важная информация. Да, чеснок, яблоки, шлюба, арахис-экстракт, чеплопцеплой козы, белок, молочный, желток, яичный, сыворотка, молочная, сухая. О-о-о-о-о, о экстракт, базилии, там чего-то там вообще много-много-много. Ну концентрированный, все-таки Перейдем к представлению наших дополнительных ингредиентов. Мы будем использовать все, что было в комплекте и добавим козий сыр. Хотя пармезан предлагаю, да? Но у меня был козий сыр. Здесь соточка граммчиков, если быть точным, 114. Пахнет козой или козлом. Ставь лайк, если ты козел или коза. Если у тебя есть копыта, ставь лайк. Если ты думаешь, что я козел или коза, ставь лайк. Если ты знаешь запах козы, ставь лайк. Под этим видео пиши свой комментарий с текстом. Ты козел или я козел? Мы козел. Все обожают запах деревни и козлов Молоко концентрированное щадринское Всегда его используют вместо сливок, вместо обычного молока Щадринское молоко 7,1% жирности По рецепту нужно 100 мл Так как мясо у нас будет чуть побольше Поэтому мы и молочка возьмем двушечку Далее мы задействуем Далее мы задействуем куриное филе С него мы собственно и начнем. Его я взял более чем они хотели Они хотели 200 грамм, у меня 300 Абсоси у тракториста! 50 грамм куриного филе Вот так вот я его нарезал Такой вот соломенькой, как всегда Для таких блюд легко и быстро, чтобы он жаривалось и хоть в рецепте об этом не говорилось, но я решил немножечко схитрить, добавить немножко больше аромата. Замариновал его буквально на 30 минут в ложке бальзамического уксуса, соли, перца, чесноке, Всего по чуть-чуть. И веточку розмарина туда отправил для большего аромата, уже хуже уже ароматится. Есть будь буй только лучше. Хуже этим мы никому не сделаем. Итак, ребятоньки, следующий наш ингредиент. Томаты, черри. Маленький принц? Маленький принц До Да ладно. Здесь 120 грамм Ну что ж А теперь приступим Так как мясо у меня уже нарезано и замариновано Водичка Сейчас быстренько нагреется Единственный неподготовленный ингредиент Это томаты черри Их нужно помимо того чтобы промыть Но еще и резануть пополам Лучше, пока нарезаю томаты, черепи Маленький принц? Ну, маленький принц, да ладно На половинки. Вы же помните, что нужно обязательно подписаться на канал Поставить лайк этому видео Смотреть другие видео с канала И не забывать, что у меня еще есть Инстаграм, Твиттер, ТикТок Есть в ВК и в Фейсбуке Так что, ребятки, давайте посетим все мои соцсети И чтобы ролики выходили чаще качественнее, продуктивнее и информативнее, познавательнее. Не забывайте, что можно задонатить вот на эту вот карту Сбербанка Денювко. И нам станет лучше всем. Мы с вами вместе сделаем контент потрясающий. Продолжаем. Итак, наша вода для пасты вот-вот кипит. А мы на разогретую сковородочку и тем самым временем отправляем в маслице. Сразу, сразу пошел аромат, хорошо подрелось. Отправляем сразу же наше куриное филе. Филе обжариваем до золотистой корочки. И запускаем уже в кипящую воду пасту. Не забываем о том, что в нужно можно для пасты подсолить ложечку маслица. Мы туда, конечно же, как лучше не слились. Маленький лайфхак, кто не в курсе, так можно делать с пельменями. Пасту отвариваем 7-9 минут. Как раз это время у нас обжаривается филе. И остальные ингредиенты. Наша урочка уже обрела золотистый цвет. Теперь самое время добавить в первую очередь томатики. Череп. Маленький принц. М Маленький принц. До ладно. Да. Чупонь-чепоник. Обжариваем пару минут до их развлечения размякли и теперь начинаете добавлять начало соуса лайки скаги за мои пальцы соус потрясающий все ингредиенты чтобы не плечи и сыны Сервантом ощущаются провисающие. То, что надо. Молочко. Минуту тушим. И через минуту добавляем наши макароши. Ну что ж, закидываем в пасту. Даем прогреться, напитаться общими ароматами буквально 2 минуты. И увидимся на презентации блюда. Итак, дамы и господа, наша убелка под соусом Пельстоп готова. Украсть ее кунжутом, посыпали Козин сыром, пробуем, вот такой вот, сыр подплавился, пошел ароматиться, маленько подождали, паста отлично провалилась, соус просто потрясающий, да, там... маленький, пресс, маленький принц, маленький принц, Ты здесь самую тему, мне кажется, было бы не так прикольно, если бы я не помариновал маленькую курочку. Ароматы розмарина, чеснока, байзамического уксуса, дали плюс. Не бойтесь экспериментировать. Готовьте. Готовьте любой Солк, конечно, потрясающий. Барит желудок просто восторги. Хоть мы увеличили количество ингредиентов, от рекомендую получилось не на 3-4 а на 4 серьезных порции 4 серьезных порции для четырех серьезных мужиков может быть даже на 5 в общем топово топово очередной раз очередная увелка говорит вам спасибо за внимание спасибо за просмотр ешьте умелку Смотрите мои ролики про увелку ставьте лайк этому видео Пока. Тихонь, тихонь, тихонь, тихонь, Доброе.